Всем привет. Если вы задались вопросом, как выключить iPhone 12 Pro, то вы зашли на правильное видео. На кнопку, которая находится включение сбоку, если зажимать и долго держать, все равно iPhone не выключится. Поэтому здесь в iPhone 12 Pro сделали все по-другому. Чтобы выключить телефон, нужно зажать кнопку включения и верхнюю кнопку громкости. Зажимаем одновременно появляются такие значки, экстренный вызов SOS и выключение. Делаем свайп вправо и телефон выключается. Всем спасибо за просмотр, ставим лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал и увидимся.